Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить э, The Wave. Да, так, The Wave, вот, вот так вот так, называется, да, The Wave. Игра, что означает, короче, вор. Вот, э, продолжаем с вами исследовать э, опернизиатор. Вот, э, мы осмотрели с вами подвал, получается, так, где там, бляха, кнопка, подвал, Мы перешли э, на первый этаж, нашли билетную кассу, украли тут вот здесь вот содержимое, вот, и продолжаем с вами искать всякие некие ценности, нам нужно найти талисман воды, найти, э, ну, 2000 монет, это понятно, и найти э, флейту, Серебряную флейту Так, э, на прошлой неделе ты прочел Что дирижеру оперы Только что Преподнесли в подарок серебряную флейту Такая вещь может потянуть на рынке На кругленькую сумму, найти ее Где ее искать Не сказано Только то, что она у дирижера Нужно найти дирижера Так, ладно, давайте Приступим э, Там у нас спуск вниз подвал, обратно Идем, короче, вот сюда. Что тихо. Что это сразу? Сразу Вы что это? Тихо, тихо, тихо. Бляха! Какой чуткий! Что? Тихо, тихо. Ну тихо. Уходи, уходи, уходи! Так, я, я, я в темноте. Отлично, он пробежал мимо. Убийство! Убийство! Бляха! нашел труп короче убийство ладно и чё встал зайди Выходи драться. так маховые маховые маховые вот сейчас я... с помощью маховой стрелы махо махо где-то там Леха, гло... Главное, так беззвучно. Ключ, первый ключ какой-то от чего-то. Окей. Так, убил... Не, не убил, не а без сознания, да? Хорошо. Ну почти, почти у меня получилось с помощью моховой стрелы его, короче, от билетная касса. Прям билетная касса написана. а мы ее искали тут русскими. А, желтым по белому написано, что это билетная касса, а мы искали Желтым по коричневому, а не по белому, или я так и сказал. Ладно, хрен с ним. У -у -у, смотри, сколько добра здесь. Девострийс. Так такое мы не мы не мелочим, все такое мы не берем, окей. Золото, золото, золото. А это что? Это обычная тарелка, да? А ч ⁇ он серебряную тарелку не взял? Ну что же? Можно как-то встюхать. Ну, недорого, но можно встюхать. Почему нет? Гарат, зажрался, зажрался из За музыка. Ч ⁇ -то всп... Леха. Что-то вот я музыку сейчас услышал и что-то вспомнился мне рок-гвинта. в яха Почему? Почему не могу? Яха. Так у меня есть чем их ослепить. О, прям, прям, прям, о, прям, о, прям. Я <с> <palette> тьфай, ни хрена он такой. Это я закрою Сам иду просился. сюда. Ох ты, падла ты такая. Прям взад мне. Юра такой. Видал, видал, что он творит, да? Закройся. Мне да, мне как... что, быть да, конечно. Ты не как... Лаять? Ты... как ты? Как? Жесть, ублюдок. Ладно. Всю малину испортил. Так начинали. Нормально же, общались, чё? Это Этот фонарь, бляха, не, не выключить. А знаешь, что я сейчас сделаю? Я сделаю следующее. Кто там в да иди! Я здесь! Пошуметь как-нибудь, чтобы они... Заставлю, эй, я здесь О, давай давай давай давай давай А ч там? Хоть кого-то-то! Ни хрена он стреляет! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Бляха! Чё такие эти? Ушлы это! Так, с веревкой. Бляха, у меня больше ничего нет, да. И вспышка. И вспышки нет. Херовасто. Короче, надо как-то их по одному а, сюда выманивать. А я сделаю, знаешь что? Я сейчас тарелкой, короче, приманю. Приманю тарелкой. Давай-давай-давай-давай-давай. Ай. Ха -ха -ха. Ай. Учишься что, значит... что значит... Мне что значит... Ай. Учиться, щенок. Мы его Выбьем ему все зубы. Да ты достал. Выходи, дорог... Ублюдок. Как я в тени стоял? Как они? Где ты придурок? Ляха, эти вот светильники, их не потушить, нифига. Надо лу от лучника избавиться. Давай, давай, давай, давай. Ебти мать! Хотя бы я не знаю, бляха. Ч хотел сказать, я забыл. Давайте уже. Эх, все-таки. А, не успел, короче, потушить. Ладно. Давай, сюда, он... Трус, не спите в здании чужак. Сейчас он, короче, это. Пойдет. Я тебя устрою. Да в смысле? Я так не играю. Что за бред-то? Где ты, придурок? А Еще одна попытка. Вот ноги. Я найду тебя. на ней? Погоди, ноги. Почему сечки? Почему она не работает? Ну, хотя бы да бляха, он-то... Почему на мне она сработала, на них она не срабатывает? Что за дичь? Давай, Я не понимаю. Два. Вот под ногами, под ногами, прям под ногами. Два. Во. Отлично. Аааа! Стро... -а -а -а -а. Вместо сохранки загрузку нажал. Давай так же. Так же, так же, под ноги. О, Леха. О! О! О! О! Да блеха. Город. И дай ты ровно. Я тебя быстро найду. Надо в проем, короче, вот эту промежность в эту кинуть. ты задрал. Вот так. Эй, я здесь Почему не срабатывает подло? Под ногами прям вон, лежит. Что ну, не срабатывает подло? Что за дичь-то происходит? Ну заберись. Такой момент я тогда вот просрал, короче, и все. Давай, о, во, о, во, вот так вот. Камон, байба. Давай, иди сюда а, стой. Тихо, тихо, тихо Не убил? Сознание Спасибо за стрелу хоть. Будь не порожником. Жесть! Так, ладно. Разилие скорости. Стрела. Обычная стрела. маховая стрела. А газовая. Две газовые стрелы. Хорошо. И исцеляющая еще вода. Шикарно. Так, еще запись, соля. Так, капитану у Калиарду и людям и стражи Оперы. Два стражи все время днем и ночью должны нести вахту возле моего кабинета. В случае проблем в здании, оперы или же в волнении любого рода, необходимо прислать еще двух стражей им на помощь. Артефакт должен быть в сохранности. Я не потерплю промахов в э, охране безопасности. Элл Валерия. Валерия. Или Валерия. Вообще-то Валериус. Вообще-то Валериус. Идешь сюда. И ты тоже... Сюда же. Так, дверьку я закрою. Запомним, что там были. Вот так. Окей, продолжаем. Продолжаем. Тут у нас закрыто. Но я какие-то ключи взял. Угу. Не работает. Значит, подойдет отмычка. Блин, столько времени, короче, убили на двух стражников. На двух, на этих стражников. Ой. Это уборная. А это что? дверная ручка. Окей, а в уборной ничего нет, что ли? Это чисто спрятаться, если что. Хорошо. Понятно. Коприк мышки уехала куда-то. Так, что у нас здесь? Понятно. Это сцена. Понятно, туда нам не надо, наверное, приехать тут закрыто. Открыто. Вот сюда ключик и подошел. Окей, так мы, мы на первом этаже же еще. На себе. А, это был пост охраны. Лид на кассу, мы так шлю, здесь пост охрана. Ага, понятно. Потом мы пошли вот так вот. Ага, здесь мы повернули. Здесь у нас ага. И сейчас мы повернули вот сюда. Нет? Или как-то? Короче, хрен знает. Хрен просыш. Что это за место? Оп, оп. допустим. Это, наверное, в следующую дверь перейти можно, да? Понятно. Но здесь ни черта нет. Ясно, пусто. Что здесь? Так, тарелка не нужна нам. Это нам не тоже. Здесь тоже все пусто. Ага, помните, да? А -а -а -а. Или нет? Погоди-ка. Был же лифт, да, какой-то? Где там это, репетировали, помните? Сейчас проверю просто. Да! Да-да-да, это где было шл шла Саша под шоссе и сосала сушку. Окей. Окей. Так, охранник. Охранник. Эть! сохранить столько записули, смотри еще. Гляди, здесь есть еще охрана. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, Поверху, видимо, ходит, да? А в смысле столько записули, одна записка, да? Так, а людям стражу. Два стражника. Ага, понятно. Это все то же самое. Повторяются записки. Видимо, короче, настолько большой театр, что. А... Так, это что? Ой. Это это. Так, арфа, да? Называется? Арфа, так что? Цвет. Понятно. Это нам не нужно. Так, нужно вырубить охрану Так. А Гаррит, ну залезь. Он один? Тих -тих -тих -тих -тих. Сюда. Есть. Ай, Покажи. А снизу смотри еще охранник какой-то как-то <гас> здесь сверху два. Где ты придурок? Здесь чужар. Леха, вот, а -а -а -а! вот так вот. Так отлично. Не услышал. Я надеюсь он здесь не пойдет, он пойдет по кругу. Там где-то еще один охранник, видно? Снизу один, еще откуда-то один вышел. Так. Эй, от... Есть. Я только Руки за Бляха! Я... Здание воры. <связываю> В здании, воры. Я... Задрал, короче. Такие они какие-то, а такие, вот такие. прям. Лежат, я не буду их убирать. Леха задрали, все говна тут наставили, короче, просто мешает все, все мешает. Так это че куда? Это че куда ведет? Так закрыто, хорошо. Здесь закрыт Так, ладно. Я на первом же еще этаже. А, второй-то. Да, это уже второй. О. Ну, да. в принципе. В принципе, на первом там уже закончили, да? Там вроде ничего больше не было. Поэтому... Хорошо. Поэтому хорошо. Леха, колидоры. Калидор калидоры Что сюда подойдет? лишь подойдет? Нет. А вот этот... Нет. Да, отмычка вполне О, золотая отмычка хорошо так это стул там стоит мне казалось кто-то стоит Вижу, кто осмелился рубить лес в моих владениях. Но подождите, кого же я вижу? Кто осмелился? Нет, нет, с выражением. Делайте особый удар. Тихой. Осмелился. Вот так. Кто осмелился, рубители, моих владелья! Осмелился! есть идея получше. Почему бы вам не спеть партию принцесы? Люха баба там на зомби похожа. Почему бы вам не найти себе новую солистку? может, я и сделаю это. Ладно, жалкое бездарное ничтожество. Я просто представляю. я. просто представляю, их, знаешь. Что их семейные ссоры, знаешь Там, там посрались, там туда-сюда, короче И потом после ссоры такие ла Окей Так, ничего, ключей у них нет Записуля какая-то еще лежит Со стороны она Похоже была на зомбаря, короче, да? Так вроде нормально со стороны Как-то на зомбаря была похоже. Так что это? Закрыто. Ага. Этот сейф нам не открыть. Окей. Значит где-то ключ надо искать. Так, мистер Крипс, Ян, дорогой. Настали великие времена для таких мыслителей, как мы. Я уверен, что тайны артефакта вскоре станут моими. Имея в распоряжении его силы и силу, заключенную в вашей музыке, я все более уверяюсь в том, что наш день близок. Пожалуйста, примите эту флейту как знак моего бесконечного уважения. Уважение за нашу особую дружбу и за вашу бесконечную преданность опере. Всегда ваша леди Валерия. Так, окей, значит, это комната дирижера получается, да, я так понял? И вот тут вот находится флейта. Нам надо как-то... А ключ, судя по всему, находится у дирижера. Это же, я думаю, не дирижер. Скорее всего, ключ находится у дирижера. Нам нужно найти этого того, этого, того самого дирижера. Так, немножко отлучился, поэтому Ничего страшного, продолжаем Окей, э, так Я не знаю, я там напропускал, наверное, ходов Хотя, фиг знает Может и нет В любом случае, я думаю, все равно Как-то это Получится, не знаю, вернуться там или что-то еще Короче, я думаю, все получится Все будет нормально Ёпти мать, это библиотека Окей. ой еще и наверх смотри лестница это скорее всего лестница на третий этаж хотя может быть это просто второй этаж библиотеки так нет никаких выступающих книг вроде бы вроде бы я не вижу ни черта так окей идем давайте просто взглянем что здесь наверху у нас это у нас третий этаж в а, это, вот это, наверное, комната Леди Валерии, да? Окей. Проходить я туда сейчас пока не буду, короче, потому что мы еще не посмотрели... Опа, вот есть книжки можно почитать. Не посмотрели второй этаж, поэтому запомним, что в библиотеке есть вход на третий этаж. Ладно. Риджинальд и Канандра, принцесса леса. Или трагический сказ о запретной привязанности героя нашего, Риджинальда, послушника хамеритов к игровой Канандре. Обитательница леса и повелительница всех деревьев. Вибретта и музыка Яна Крипса. Акт первый. Опушка а леса. Рижинлит. Был послан нарубить дров. Он поет. Вот я простух послушник. Сюда я был отправлен дровишек нарубить. Такой день погожий не спится мне с пути. Канандра поет издалека. Бах славное солнце согрей нас лучами. Ну что там, кого я узрела? Осмелился кто с топором посещать владения мои? А, это вот только что они репетировали, да? Он ответит за это. А Канандра наносит Ринжельду удар по голове. Ринжельд поет. Ах, изыди ужасное лесосоздание. Он возносит топоры и намерен сражаться. И тут Ринжельд лицезреет Канандру. Он поет. Но я ли назвал ужасающим созданием тебя чтобы в рекра... прекрасно как бабочка крылья каландра очень ее встречается с рычами редсбулина поет но я ли поспела тебе удар нанести вероловный лучше бы я погибла сова они обни... обнимаются и покидают сцену лесные твари поют шалала трулала и так да <laughs> конец первого окей okay. люди правда платят деньги чтобы увидеть вот это Представь, Гаррет, да. Представь, Гаррет, да. Так, вот эту книжку почему не читаем? И, э, Гаррет, почему ты не можешь почитать вот эту книгу? Или ее нельзя почитать? Странно, странно. Книга есть, а почитать не могу. Окей. Ви, смотрю в книгу, вижу фигу, как говорится, да? Так, ладно, давайте спустимся вниз, продолжим смотреть второй этаж. Так, вот здесь библиотека, запомним Идем, значит, далее Окей, а здесь дверь открыта А, или я отсюда пришел Я отсюда пришел, походу Так, я не в ту сторону, он поперся Или я уже круг сделал Ой, ой, там, ой, здесь, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Охраны там много. Там, там путь наверх на третий этаж, скорее всего. У меня одна э, стрела осталась газовая. Можно у тех двоих, которые там стоят на вершине, и газовой стрелой загасить. Ты что, Я же лапы. У тебя лапы или латы? Какие уроды, а? Вот уроды, просто уроды. Да! Как они меня просто... Просто вот... Где ты там? Найдет он меня. Чужак! Так, минус один, хорошо, хорошо, хорошо, минус, минус один, минус один. Сохранимся. Так, а вот с этим можно, в принципе... Попробовать разобраться нашим способом. Только надо выйти, короче, в коридор, я думаю, потому что здесь мало места. Да, бля, я что ты застреваешь город, ты меня бесишь. Ты меня периодически бесишь. Хорошо. Все, этот в тени лежит. Этого вот сейчас тут, тоже сюда перенесем. Пускай лежит в тени тоже. Так, а... Тех двоих, которые вот на лестнице... Так, это маховая стрела. Газовые стрелы попробовать загасить, нет? Понятно. Очень-очень запустил далеко. Так, вот так. Вы? Как так-то? Отлично! Отлично! Так! Тут еще смотрит вот кто этот спуск. бти мать! Охраны-то охраны просто кругом! Эти крысы шумят гораздо громче, чем мы. А? Лежать. очки Так, очечки. Это театральная сцена, получается, да? Кстати, на театральной сцене же по-любому должен быть дирижер, в принципе, нет? Все логично так подумать. тихо ты. Хорошо. Этих в принципе можно не бояться, можно идти и, короче, оглушать их как как как как хош, просто как хош, оглушаешь как хош их. Хорошо, хорошо, Идем по порядку. Главное на страже не нарваться и все будет. Окей, я надеюсь, здесь мы с вами найдем найдем этого дирижера, надеюсь. Э! А ты куда? Собрался, бляха. Собрался такой. Деловуха. Так, ладно. А, и все, да, в принципе. А, там с другой стороны еще. Я думаю, какая-то. А, какой-то коридор приведет на другую сторону еще. Опа, это что? Хорошо. Там хорошо. Опа. Прям хорошечно. Так, опа, тихо. А это что? А мне туда не пролезть, э. секретный а вход. -а -а. О, секретный вход? О. -о, -о, -о, секретный вход? О. <гас> Талисман воды, бляха. Так, а я смогу взломать этот секретный ход? А у меня ключ! А, это ключ тот, который нам дал этот. Отшельник то этот, да? Это Блин, а мне не брали, если я застрял. Давай. Вот Ты Эй, так, минус один. Вот этого надо как-то... Ай-яй-яй-яй-яй, как опасно! Как опасно, блеха! Упади! Упади, блеха! Упади! Я тебя хочу оглушить. Сюда! Остерегайтесь, чужака! Хорош! Он только чихает! Блеха, я его не убил? Труп! Труп! Труп. Так, а, меню а, загрузить, а, последнее сохранение, окей. Так, получается, что мы делаем? Мы делаем следующее. Здесь стоит, так. Здесь спиной стоит, а так. Идилов, идилов. Так, череп, бедный Юрик. Бедный Юрик. Так что это ничего. Так, книги нет. Э, это тоже нам не почитать. Окей, вот это что? Ключ. Интересно, что? А ключ-то, наверно А нет. Еще ключ. Эй, Что за писуля? Моя очаровательная Леди В. Я буду вечно дорожить этой флейтой. Ее красота сравнима, разве что с ее великолепным звуком. Я просто обязан хранить ее в безопасности. Однако какое-то время я вынужден побыть дома, пока не заживет этот ужасный фурунку. Надеюсь, они не слишком вас затрудню, но не присмотрите ли вы за ключом от моего сейфа, как я буду лечиться. Флейты, конечно же, находятся там, я надеюсь вернуться своим обязанностям дирижера еще до новой луны, ваш друг и коллега Ян Крипс. Окей, это получается ключ, да, как я сейчас и предположил, ключ от сейфа, окей. Почему-то у меня в голове сразу так вот промелькнуло, вот. И, так, а второй ключ это получается от этой. Талисман воды. Хорошо, хорошо. Ну и на этом давайте закончим, вот, друзья, мы с вами нашли талисман воды. Вот, и в следующей серии мы уже отправимся за флейтой. И, в принципе, посмотрим третий этаж, и можно будет убираться. А, нам же еще это. Еще 2000 монет. Ну, в принципе, третий этаж у нас еще есть, да, в запасе. Окей. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на канал. И с вами был Валерий. Всем пока.